Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Я профессиональный психолог и астролог, и это небольшое видео, видео видеоурок вообще-то получился целый. Я записала специально для новичков, которым хотела бы рассказать о тех секретах, которыми пользуются люди, которые занимаются китайской метафизикой астрологии Бадзи, либо фэншу либо цемень и попробуйте понятно что на слово поверить очень сложно но попробуйте сами для себя применить такой интересный феномен как угол богатства угол богатства в вашем доме это тот угол который принесет вам ну, может быть, он сам по себе не принесет вам, конечно, никаких денег, но он поможет вам э, повысить, допустим, свою зарплату или э, просто зарабатывать больше, или э, какие-то другие доходы, которые увеличатся. Э, угол богатства можно найти как в жилом помещении, так и в том э, месте, где вы работаете, например, в офисе и в кабинете. Ну, как использовать, я вам расскажу дальше его. Собственно говоря, тот, кто занимает угол богатства, тот и будет у нас самым богатым человеком в этой локации. Везде ли бывают углы богатства? Нет, не везде, я вам тоже расскажу. Может ли быть э, два одинаково хороших угла? Но ну, тоже дальше вы узнаете из видео так это видео для начинающих для тех кто может быть еще никогда не сталкивался с китайской метафизикой я вас приглашаю в наш чудесный мир в нашу школу астрологии натальи пугачевой где вы узнаете очень очень много секретов ну и вот как я уже сказала начнем с угла богатства который позволит вам немножко пересмотреть то пространство в котором вы живете ну еще наверное, скажу пару слов о том что сам по себе фэн-шуй это достаточно э достаточно глубокая наука наука построена на формулах расчетах и измерениях поэтому вот этот маленький урок он конечно взят из такого самого-самого простейшего на и простейшего материала и люди которые занимаются углубленно фэн-шуем они очень часто говорят что э такие техники, знаете, они на стыке, в общем-то, поп-фэн-шуй. Такой немного вроде бы обидное слово, на самом деле все эти техники работают точно так же по законам фэншуй плюс по законам психологии и очень часто они приносят не менее хорошие результаты, чем какие-то сложные техники, требующие длительных расчетов, требующие консультации какого-нибудь очень опытного человека, который занимается китайской астрологией. Итак, попробуйте, посмотрите, стало лучше от того, что вы стали использовать в своем пространстве угол богатства. И мы с вами продолжим наше с вами знакомство в дальнейшем итак дорогие друзья давайте с помощью презентации мы сейчас с вами посмотрим и поговорим как же найти угол богатства в своем доме Итак, есть несколько техник по которым можно найти угол богатства и мы с вами но ну мы сейчас с вами воспользуемся самой самой простейшей техникой. я хочу напомнить что Фэн-шуй есть такое глобальная фундаментальная основа всего фэн-шуй. Есть несколько правил, на которые мы должны все время ориентироваться. Итак, одно из первых и главных правил это четыре так называемых четыре защитника. Это черная черепаха, которая должна стоять сзади и давать защиту. Белый тигр, который стоит справа и символизирует сторону женщину, сторону денег в том числе. Зеленый дракон это левая сторона и сторона мужчины. То есть если нас вот с вами разместить вот, вот сюда в центр, то... И мы будем смотреть лицом на Красный Феникс. Красный Феникс находится как бы перед объектом. Объект может быть что угодно. Это может быть э, дом, это может быть квартира, это может быть просто диван. Мы сегодня с вами говорим про малые формы, да, мы не говорим с вами про то, как должен быть расположен дом, мы говорим про квартиру. Поэтому мы с вами. Но вот вам очень важно запомнить, что четыре животных, которые должны как бы вас окутывать и давать вам защиту. Еще в китайской метафизике есть такое понятие, как кресло. Ну, чтобы было понятно, как, как энергия должна нас защищать, кресло бывает разное. Да? Вот, у нас, вот это вот будет, вы видите, большое кресло, правильное. То есть есть защита со спины, есть защита по бокам, и нам нужен еще хороший феникс впереди, чтобы что-то было красивое, яркое, интересное и все. То есть здесь можно прожить жизнь. А вот в таком кресле долго не протянешь, хотя тоже будет называться креслом. И вроде бы, эм, ну, можно сказать, для, для того же изобретено было, что и это кресло, но... Оно немножко, конечно, будет неудобное. Здесь, несмотря на то, что можно сказать, что да, защита есть, оно менее устойчивое, нету по бокам защиты. И э, здесь уже ЦИ не будет собираться. Итак, мы сейчас немножко э, в, поговорили с вами про основные правила фэн-шуй. И это то, из чего дальше будет как бы, вытекать понимание и поиск угла богатства и использование его. Дальше. Дальше мы с вами думаем про комнату. У нас бывают с вами комнаты разных размеров. И бывают квадратные, бывают прямоугольные. Ну, в основном, наверное, все-таки прямоугольные. Да, бывают, конечно, полукруглые, круглые и, эм, и так далее мы сейчас говорим с вами про большинство таких типичных наверное квартир которые все-таки имеют форму прямоугольника комнат мы говорим сейчас про комнат и когда вы заходите в комнату я здесь такой вот схематично отметила то есть вход в комнату это ну, давайте дверь да, то есть это дверь это окно и э, когда у нас энергия заходит ну тут желтым я так отметила э, Вход и выход энергии из, из комнаты. Считается, что если комната правильной формы, это должно быть, ну, не обязательно, что это вот один к одному, да, это, в, допустим, один, и эта сторона должна быть у вас не более чем 1.4, 1.6, 1.7. То есть, если у вас здесь метр, 1.8, по-моему, максимально. А, то есть, здесь у вас, если метр, то здесь у вас должен быть метр восемьдесят. Я условно сейчас говорю, да? А, то есть, это будут такие, ну, как бы наилучшие пропорции, да? Если у нас... Можно просто на глаз это не обязательно все перемерять. То есть, просто если у вас комната, ну, такой вот комфортный, нормальный, на, на ваше даже усмотрение форма, то прямоугольный то ЦИ будет протекать свободно, приходить, уходить. И, в общем, она циркулирует правильно в этой комнате. Но очень часто у нас бывают длинные и узкие комнаты. И, более того, сейчас даже в новом жилье очень много строят, ну, застройщики хитрят, нужно куда-то окон мало построить, можно очень много сейчас модного такого формата, как... Как студии, и они стоят это все квадратные метры, поэтому квадратные метры впихиваются в такие прямоугольные, длинные, вот, не очень понятные для жизни, в какие-то помещения да, делать То есть так ты заходишь, а здесь у тебя длинная комната и здесь окно. И считается, что энергия за счет того, что давят стены, она просто будет пролетать. То есть, ну, она может быть не напрямую, может она тоже каким-то образом будет циркулировать, но она будет уходить. То есть она не будет, у нее не будет возможности развернуться и пойти как-то плавно, принес, привнеся какие-то блага в наш дом, плавно отсюда уйти. То есть это просто вот на вылет. Дальше. На вылет у нас с вами еще есть такие вот модные тенденции архитектурные, как окна в пол. Я сама их очень сильно люблю и просто вот просто бы применяла буквально их везде. Но вы должны понимать, что такие окна, они не задерживают энергию. То есть где-то у нас вот здесь с вами, допустим, вход, мы заходим и энергия сразу вытекает. Особенно, когда у нас вот тут вообще полностью, вообще ничего не задерживает да, энергию. Более того, у нас ступени на понижение, то есть как раз, чтобы она прям вытекала и туда, и туда уходила. Да, это все красиво архитектурно, но с точки зрения классического фэн-шуй не, не очень практично. Любые большие окна, то есть даже если, опять же, есть сейчас очень много застроек, где окна делаются максимально большие, но не совсем они как бы в пол, а вот есть какое-то расстояние. Это тоже будет не очень правильным подходом. Считается, что правильное окно – это то окно, которое достигает ну, примерно нашего пояса. Да? То есть вот, вот эта часть должна быть где-то примерно вот так, должно быть закрыто. То есть, ну, там я не знаю, сколько метров, как обычно, окна, да, окна делается метр, метр двадцать, сколько там от пола они должны быть. Тогда энергия не будет вытекать. Если у вас вы все-таки счастливый обладатель вот таких красивых квартир, хором, здесь будет сложно. День, причем самое интересное, здесь деньги зарабатывать можно. То есть это еще зависит от многих других параметров. Да? Но а, сохранить деньги в таком доме будет сложнее, крайне сложно. И нам нужно с вами, чтобы энергия у нас останавливалась. То есть нам нужно на пути выхода энергии и утекания энергии нам нужно создавать такие некие препятствия здесь мы видим что здесь вот и растения кстати растения очень хорошо да, задерживают энергию в любую сторону и оттуда и туда вот. и э, диван про диван вот отдельно хотела бы вам сказать что если вы имеете такие красивые углы такие красивые окна то, собственно говоря, вам нужно будет ставить защиту, но ну, я не знаю, конечно, тут залепить эти окна глупо будет <laughs> чем-то непрозрачным, но поставить диван, который будет угловой диван, да, который будет вот таким образом вас обнимать помните как мы вот про кресло говорили да то есть нам с вами нужны объятия у нас уже мы формируем сами эту черепаху которая стоит за нашей спиной и нас защищает то есть нет защиты нет если нет черепахи нет возможности накопления денег и так вместо черепахи мы ставим вот такой диван лучше чтобы он был он, ну, не просто угловое а что-то еще и с этой стороны да у нас здесь могут может быть допустим дополнительное кресло стоять как обычно в таких композициях но нам нужен еще с вами феникс да? то есть помните я говорила что феникс это то что стоит перед объектом то есть если мы с вами здесь, мы с вами объект внутри, то за нами должна быть черепаха, должно быть с двух сторон у нас с вами э дракон и тигр. Тигр отвечает, как я уже сказала, за деньги, а дракон отвечает за власть, за мужчину, за власть. Э -э феникс отвечает за те перспективы, которые мы с вами видим, за те возможности, которые нам в жизни даются. То есть если нам вернуться вот к этому диванчику, то феникс ну во-первых ковер да, ковер может служить определенным фениксом но тогда этот ковер должен быть наверное поярче феникс у нас птица яркая птица огненная, видите красный феникс то есть тогда ковер здесь нужно было бы подобрать другого цвета ну понятно что не в этот интерьер но тем не менее он должен быть какой-то там я не знаю с красными явно какими-то оттенками и желательно чтобы он был не в вот такой не прямоугольной формы а знаете такие бывают ковры как знаете такие как ромбом шестиугольный восьмиугольный эти ковры как раз они больше за счет формы они больше собирают энергии внутри а нам нужно чтобы энергия собиралась здесь итак если не хотите заморачиваться с ковром то все намного проще нужно просто красивый стол на этот красивый стол просто красивый букет с цветочками и уже будет у вас вот этот феникс перед вашим перед вашим диваном ну так собственно говоря а где же сам угол богатства итак когда вы заходите в свою комнату у нас могут быть с вами нет несколько вариантов с дверями у нас могут быть вот дверь может быть в углу комнаты и мы с вами тогда для нас доступно получается, мы видим с вами три угла, угла да? то есть в одном углу стоит наша дверь, и мы видим, сразу мы заходим первый угол, второй угол и третий угол. А, нужно сказать, что основная энергия собирается там, где собирается внимание. То есть, если вы заходите в дом, в, ну, в дом, в квартиру, либо в комнату, можно говорить сейчас просто о комнате, да? и тот угол, который вы видите первым, тот угол и будет собирать энергию. Первым, на что вы сразу обращаете внимание. Этот угол, там, где собирается энергия, конечно, если здесь нет угловых у вас огромных окон, куда вытекает эта энергия, то здесь и будет собираться эта энергия. Еще очень важный момент э, – это дверь. Дверь может открываться вовнутрь, как я вам здесь нарисовала, а может открываться наружу. Если дверь открывается наружу, ну, в общем, как, наверное, большинство все-таки входных дверей э, во многие дома, э, там, я не знаю, подъезды или офисы, да, все-таки она наружу, считается, что такие двери плохо собирают энергию. Потому что здесь, видите, энергия, э, здесь дверь открывается вовнутрь, и энергия как бы затекает вовнутрь дальше итак то есть здесь будет вот этот угол угол угол в который стекает энергия если у нас в другом углу дверь то когда мы будем с вами заходить но ну, вот, кстати надо было мне еще сделать а если по-другому до да, открывается если у нас с вами открывается не в эту сторону здесь Смотрите, здесь мы заходим с вами. Первое, что мы будем видеть, этот угол. То есть у нас угол богатства будет вот этим углом. Но у нас дверь, например, может открываться с вами вот в не не в эту сторону, как я вам сейчас здесь нарисовала, а может, допустим, в другую. Тогда вы будете заходить, у вас дверь будет вход вот здесь у нас, да? Дверь будет у нас с вами справа. И тогда у нас получается, что этот угол будет менее видим, чем этот. То есть, если мы с вами дверь переставим, и она будет открываться в другую сторону, то у нас угол богатства становится вот этим углом, да? потому что этот угол у нас становится более видным. То есть, все зависит от того, в какую сторону открывается дверь, и в какую сторону у вас падает первый, первый ваш взор, и, соответственно, где начинает собираться энергии бывают бывают истории с, с дверью посерединой посередине да то есть ты заходишь в комнату и дверь посередине и тогда у нас с вами есть такая ситуация ну, ты зашел и два угла тебе видно и здесь считается что ну некоторые школы говорят о том что могут возможно и два угла богатства то есть дверь там условно говоря, посередине и одинаково будет собираться ЦИ. Но мы с вами понимаем, что одинаково она все равно не будет собираться. Все зависит от того, в какое опять направление, в каком направлении открыта дверь. Потому что если она у нас открывается, вот как мы здесь видим, мы заходим да, в комнату, и она открывается с правой стороны, то этот угол мы с вами, левый угол мы видим больше. И да, у нас может быть два угла богатства, но этот угол левый будет работать больше. Если нам дверь пере, мы там, перевешиваем, например, сюда, переставляем, то у нас становится правый угол э, больше, в котором у нас собирается внимание. Хотя у нас, как вы знаете, то есть просматриваются все четыре угла, но угол богатства это тот угол, в котором собирается наибольшее внимание. Итак, э, если у нас правильной формы комната, то у нас может быть либо один угол, там, где собирается внимание, либо условно два, но надо понимать, что один все равно будет больше работать, чем второй, либо у нас есть квартиры, в которых вообще этих углов может не быть. То есть, квартира, из которой пролетает ци, и квартира вот с такими стеклянными э, огромными окнами, считается, что э, окон должно быть одна треть э, в, в стене, не более чем одна треть. Если у нас вся стена с вами стеклянная, если она в, э, это все в пол. Ну, кстати, здесь вот посмотрите, здесь очень хорошо сделали тем, что за, пытаются задержать энергию, поставили цветы. Вот это очень правильный подход. То есть нужно выставлять цветы, если у вас есть такие окна, они будут задерживать энергию. То есть энергия не сразу будет вытекать, а все-таки задерживаться будет. И что же мы с вами, как же использовать, собственно говоря, этот сектор, что можно делать? Давайте мы с вами еще немножечко поговорим, то есть туда можно, сразу говорю, что туда можно поставить э, стол рабочий, да, туда можно поставить диван, где вы будете проводить время, ну и условно туда можно поставить кровать. Но я бы хотела обратить ваше внимание на то, что кровать, у нас есть еще такое понятие, как инь и как я. ян. Ян э, это все... Такое быстрое, шумное, агрессивное, и деньги относятся как раз к стихии я. К инь, эт, инь это все более спокойное, умеренное, и инь это то, что позволяет нам быть в покое, набираться сил. Так вот, деньги относятся к я, поэтому я бы, конечно, в секторе в углу богатства ставила. Ну, наверное, все-таки янские, более янские предметы. Что такое янские предметы? Это может быть рабочий стол, где вы работаете, либо вы зарабатываете деньги, либо вы, я не знаю, просто повышаете даже свою квалификацию, да, которая все равно будет вам в дальнейшем приносить деньги. То есть, конечно, в угол богатства лучше поставить рабочее место, скажем так. То есть как это распространяется, как на квартиру, друзья, так и на, на офис. То есть самое богатое место будет в офисе у того человека, кто сидит в углу богатства. И, Как правило, вот это самое видное, самое такое значимое место, оно, как правило, начальнику и отдается. Да? То есть редко у нас начальство сидит с вами прям вот зашел в кабинет, и тут же сидит себе начальник. Обычно сидит секретарь, даже если это одно большое пространство, да, сидит секретарь, и где-то у нас начальник будет в таком самом хорошем тылу сидеть. Так вот, у нас с вами есть значит возможность поставить туда письменный стол. У нас есть возможность организовать место гостиную. Вот посмотрите, как здесь сделано. Да? То есть у нас объятия, да, такие объятия там угловой диван. Ну, не знаю, насколько эти пуфики тут на красный феникс тянут. Здесь больше, наверное, такое пространство для того, чтобы отдыхать, отдыхать в компании, отдыхать всей семьей. Возможно, здесь там, смотреть телевизор, читать книги, проводить очень много места. Вот в этом углу, который, например, условно тоже мог бы быть, если для нас этот угол будет, углом богатства, то мы туда можем поставить диван, на котором мы проводим большое время, с, там, свободное, большую часть, там, например, какого-то свободного времени. Сформулируем так. Можно ли поставить кровать? Многие говорят, что да, можно. Многие мастера говорят, что можно и спать в своем секторе, о, не секторе, извините, сектор богатства, немножко другое понятие, угол богатства, да. Но вот для меня все-таки кровать – это территория и да? это там где должно быть спокойно это там где должно собираться энергия немножечко ну как бы для другого да, восстанавливать наши силы мысли дух энергии и так далее можно ли спать в общем то не запрещается то есть ну или вы можете попробовать поэкспериментировать да то есть посмотреть, если у вас есть такая возможность хочу поставлю кровать хочу поставлю диван то можете поэкспериментировать и если нам уже мы зашли тут в разговор про кровати и про вот эти странные планировки когда ты заходишь и как я говорила студии да очень распространенный вариант либо студии либо сейчас переделывают все старые хрущевки тоже их начинают называть студиями то есть пытаются сделать из маленьких клетушек маленьких страшеньких клетушек одно большое пространство но чем хороша хрущевка это тем что у них как правило хотя бы 2 окна чем плохие ну чем они плохи это тем что обычно в хрущевке ну как минимум ша запаха есть потому что это старые, старые дома и дома которые накопили в себе очень много ша так вот сейчас возвращаемся к любому универсальному пространству с, с такой небольшой квадратуры и ну, здесь что-то типа студии. Да? Постарайтесь тогда обязательно зонировать ее. Да? Желательно, что даже если у вас одно большое пространство, постарайтесь зонировать. И постарайтесь разделить на пространство, где есть я, и пространство, где есть инь. И э, это может быть просто шторы, это могут быть э, вот такие раздвижные перегородки. Это может быть, ну, я не знаю, совсем по-советски шкаф поставить, да, сюда. То есть человек заходит, там получается яркая территория. Яркая территория там, где солнце, там, где много света, светильников. Это янская территория. И э, здесь у вас будет уже меньше света, да, это будет инская территория и соответственно тогда где мы будем искать этот угол богатства вот допустим там у нас вход и как мы с вами говорили вот зашли вот этот самый например ну, например вот этот самый дальний угол если у нас зонированное пространство то я бы рекомендовала все-таки остаться в янском пространстве то есть остаться вот в этой янской гостиной и в ней где-то организовать место может быть отдыха или рабочий стол для того чтобы угол богатства у вас был все-таки в янской территории ну надеюсь мои советы для вас будут полезными вы организуете для себя угол богатства и направите все энергии вашего дома для того, для собственного процветания или процветания своей семьи. Итак, вы познакомились с углом богатства. А теперь я думаю, что вы будете подумайте, как его применить в своем пространстве, в кабинете, в офисе или дома я надеюсь что вы увидите результаты я бы хотела чтобы вы поделились этими результатами пишите как он у вас работал и э, остаемся с вами на связи приходите к нам на открытые вебинары мы будем с вами смотрите наши бесплатные видео следите за нами в соцсетях и мы э, будем с вами встречаться и рассказывать еще много-много секретов мы это я пугачева наталья и преподаватели моей школы которые ведут вас в удивительном Мир китайской метафизики